не имели более яркого опыта, чем физическая близость. Большинству людей даже незнакомо нечто большее. Поэтому они начали использовать слово «оргазм» для описания сексуальной жизни. Слово «оргазм» означает «гораздо большее». Это когда весь ваш организм достигает определенного пика. В сексе такого не происходит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 Если вы достаточно искренни, чтобы взглянуть на жизнь, без условностей, закрепленных в религии, единственное, чего ищет человек — это максимально возможное приятное состояние. По сути, он ищет высочайшего оргазма. Вот и все, чего он ищет. Если вы хотите довольствоваться ограниченными вещами, можете попробовать секс, алкоголь, наркотики,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 Даже жизни нужно.